Степ аэробика Hi, Привет, добро пожаловать на степ разминку no Она поможет workout, укрепить ваши and мышцы and и сжечь лишний жир И все это за 10 минут Для упражнений вам потребуется стул, две гантели по 2 килограмма и мат для выполнения упражнений на полу Итак, начнем с двух шагов направо и затем двух шагов налево Начали! Как только вы привыкнете к этим движениям, делайте более широкие шаги. Приставляйте одну ногу к другой. Теперь одновременно с шагами поднимайте колено. Вот так. Колено вверх. Хорошо. Держите все время мышцы брюшного пресса в напряжении. Еще несколько шагов и сменим упражнение. Now, переходим к одинарным шагам с подъемом колена. Просто поднимайте колено, вот так. Когда ваши мышцы разогреются, поднимайте колено еще выше. Еще два шага и переходим к круговым вращениям руками. Делаем упражнение четыре раза. Вверх. Движение как можно шире. Смените сторону. Крычо развернуто. Еще по одному разу с каждой стороны. Мы уже достаточно разогрелись. Переходим к легкой растяжке. Начнем с выпадов. Опускаем бедро вниз. Угол сгибания колена должен быть прямым. И еще один раз. Следите, чтобы двигалось столько бедро. Делаем выпад правой ногой. Переходим к выпадам вперед. А теперь в сторону. И назад. Хорошо. Работают все мышцы Пока тренируем только одну ногу Держите туловище прямо Повторим упражнение еще два раза Живот напряжен, угол сгиба колена всегда прямой Хорошо не останавливаемся. Все движения идут как бы из центра. Right И еще раз. Right, Теперь немного here. аэробных движений. Просто попрыгаем, поднимая other. колени. Сначала прыжки небольшие. So Чувствуйте And себя комфортно, постепенно увеличивая start интенсивность упражнения. Вот так. Выбрасывайте колено вверх. Не останавливайтесь. Теперь мы снова right. готовы к выпадам. Right Вперед. Ah, Вбок. Думайте о дыхании. Скоро вы почувствуете изменения в своем теле. Вниз, назад и в сторону. Не забывайте о прямом угле при сгибании колена. Контролируйте свой баланс, особенно когда начнете уставать и терять энергию. Вы должны всегда оставаться в центральной позиции. Прекрасно. И еще один раз. Внимательно следите за тем, как сгибается колено. Теперь нам снова надо зарядиться энергией. Переходим к прыжкам. Колени вверх. Толкайте колени вверх. Приземляйтесь мягко. Вверх и вниз. Подойдите к стулу. Возьмите одну гантель. Будем качать руки. Наклонитесь к стулу. Обопритесь об него одной рукой. Спина должна оставаться прямой. Плечо должно быть прижато к туловищу. Рука опущена. Поднимайте гантель к уровню талии. Контролируйте спину. Так мы нагружаем задние мышцы плеча. Напрягайте их, делая упражнение. Еще два раза. Так, теперь задержите руку и отводите ее назад. И снова согните руку. Двигается только нижняя часть руки. Прекрасно. Еще четыре раза. Продолжаем тренировать задние мышцы руки. Еще два раза. Прекрасно Теперь проделаем этот же комплекс для другой руки Займите ту же позицию Спина прямая, рука опущена Поднимаем локоть Не забывайте все время напрягать мышцы живота Рука идет вверх, вниз Еще четыре раза Тяните руку, напрягайте мышцы Еще два раза Задержали руку в верхней позиции, и теперь разгибаем руку в локти. Вот так, хорошо. Напрягайте мышцы. Представляете, как ваши руки становятся сильнее и красивее. Выбрасывайте руку. Последние два раза. Хорошо. Положите гантель. Вернулись в центр. Переходим к серии шагов в сторону. Три в одну сторону, затем в другую. Вот так. Быстро-быстро. Один, Один, два, три. Один, два, три. Как только вы начнете привыкать к этим движениям, увеличивайте их интенсивность. Двигайтесь как можно быстрее. Отлично. Продолжаем. Очень хорошо. Возвращаемся к стулу. Садимся на него. Ноги выдвигаем вперед. Руки упираются в край стула. Начинайте приседать так, чтобы движение приходилось в основном на руки. Дышим глубоко. Отличное отжимание. Если вам требуется большая нагрузка, вытяните ноги вперед. Сохраняйте дыхание. Дышим. Отжимаемся. Последние четыре отжимания. Вот так. Напрягайте мышцы. Поднимайтесь и опускайтесь. Замечательно. Встали на ноги. Попрыгали с стороны в сторону. Дальше мы будем прыгать с одной ноги side на другую. из стороны so, в сторону, медленно. Slower, не торопитесь и не прыгайте side. слишком now, высоко, now, the пока не будете готовы. Сгибайте колено. Затем выбрасывайте прямую ногу в сторону. Вот так. Это мощное взрывное упражнение. Оно очень хорошо нагружает мышцы ног. Вот так, с ноги на ногу. С ноги на ногу. Теперь усложним это упражнение Сначала посмотрите, как это делаю first. я Из стороны side, side, в сторону up. Маленький прыжок so Потом сгибайте колени Темп стал значительно быстрее Отрывайтесь от пола Все быстрее Теперь в прыжке соединяйте ноги вместе. Делайте это упражнение так быстро, как только можете. Молодцы. Снова берем гантели. Будем одновременно прокачивать бедра и бицепсы. Расставили ноги. Приседаем. Затем сгибаем локти и поднимаем гантели к себе. Следите за тем, как выполняется это упражнение. Приседаем. Поднимаем руки. Хорошо. Вниз. Встали. Приседайте как можно ниже. Приседаем, поднимаем руки, почти закончили. Напрягайте мышцы, когда поднимаете гантели. Живот напряжен, присели, подняли гантели. Еще один раз. Давайте еще разочек и переходим к следующему упражнению. Займемся только бицепсами. Начали. Качаем бицепсы. Вверх вниз. Думайте о том, как качаются ваши мышцы. Вверх, вниз. Это очень эффективное упражнение. Продолжаем. Ваши руки будут великолепны. Еще четыре раза. Вверх, вниз. Прекрасно. Молодцы. Еще два раза. Okay, Положили гантели и сделаем несколько отжиманий. Опуститесь на колени и вытянитесь. Вы должны себя чувствовать комфортно. Тело должно быть вытянуто в одну линию. Живот втянут. Опираетесь на руки. Начали отжимания. И вверх. И вверх. К полу должна стремиться ваша грудь, а не ваш живот. Очень хорошо. Продолжаем. Напрягайте мышцы. Еще четыре раза. И вниз. И вниз. Два раза. Продолжаем. И еще раз. Прекрасно. Теперь перевернитесь и ложитесь на спину. Сделаем несколько упражнений для пресса. Положите руки за голову. Поднимайте верхнюю часть туловища и делаете два поворота. Снова ложитесь. Вверх. Поворачивайтесь в стороны. Напрягайте мышцы. Следите за тем, как выполняете упражнение. Поднимайтесь вверх. Еще четыре раза. Поворачивайтесь сначала в одну, а затем в другую сторону. Вы должны прочувствовать этот движение мышцами брюшного пресса подъем два поворота и еще два раза подъем and поворот twist, twist. поворот. последний раз right. молодцы see, хорошо let's see, let's see, let's see, поработали теперь снова перейдем к отжиманиям они here. будут немного отличаться position. от предыдущих займите under, прежнюю though. позицию согните немного tight. ноги выпрямите тело в right одну линию начали Now отжимания отожмитесь, а теперь выпрямите ноги Повторите все сначала Вниз и вверх Держите мышцы брюшного пресса в напряжении Вниз и вверх Следите за тем, как распрямляются ноги Напрягаем мышцы Продолжаем Мы почти закончили Отжимаемся Молодцы, это прекрасное упражнение И последний раз и еще немного поработаем над мышцами живота На этот раз вытяните ноги и поднимите их вверх Посмотрите, как я это делаю Руки за голову и тянемся к ногам Считаем до трех Снова подъем и тянемся Вот так, напрягаем мышцы С каждым разом тянемся все дальше Ложимся и вверх Стараемся дотянуться до пальцев ног И вверх Хорошо. Осталось сделать это упражнение еще два раза. Вот так. Прекрасно. Молодцы. Последний раз. Вверх, вверх, вверх. Молодцы. Теперь потяните колени к груди. Поставьте одну ногу на пол. Другую выпрямите и подтяните к себе. Придерживайте ногу руками сзади. Не тяните слишком сильно, пальцы на себя Подвигайте пальцами на себя От себя Опустите ногу и повторите все с другой ноги Вытянули пальцы, потом потянули их на себя От себя Хорошо Согнули колени и положили их на пол сбоку от себя Расслабили спину Теперь в другую сторону Теперь сели Сделали круг плечами назад, соединили руки сзади и потянулись. Вы хорошо потрудились и за эти 10 минут потратили очень много калорий.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 Еще по одному разу с каждой стороны. Мы уже достаточно разогрелись. Переходим к легкой растяжке. Начнем с выпада. Опускаем бедро вниз. Угол сгибания колена должен быть прямым. И еще один раз. Следите, чтобы двигалось только бедро. Делаем выпад правой ногой. Переходим к выпадам вперед. А теперь в сторону. И назад. Хорошо.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 Подъем, два rotation. поворота и еще два раза. Подъем, and поворот, twist, twist, поворот. Последний раз. Right. Молодцы, no, let's see, let's see, let's хорошо поработали. Теперь снова перейдем к отжиманиям. Они будут немного Great отличаться position. от предыдущих. Займите прежнюю позицию, согните немного tight. ноги, выпрямите тело right в одну here. линию. Начали Now отжимания. Отожмитесь, а теперь выпрямите ноги.